Значит, Что касается квотирования. Да? Постановление, наверное, все посмотрели, достаточно коротенькое, суть его максимально проста. То есть, Что нам сказал законодатель? Покупаете российское, покупаете то, что включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, единый реестр радиоэлектронной продукции, все. Вот вам перечень из позиций кодов ОКПД-2 которые предусматривают соответствующие проценты доли закупок товаров российского происхождения. Значит, ну, естественно, вопросов здесь возникло сразу много. Даже вот мы с вами читаем те пункты, которые написаны здесь. Вот первый пункт, о чем нам говорит, что мы должны купить минимальную долю, определенную в процентном отношении, к объему, то есть сразу же вопросы по учету, как считать, как эту квоту набирать, как проводить учет закупленных товаров. Вот, поэтому на эти вопросы в силу своих возможностей я постараюсь сегодня ответить. Ну и плюс еще могут быть вопросы там из серии а, закупки работ или услуг а, в тех случаях, когда предусмотрена поставка товара. То есть, а, к сожалению, добавил законодатель еще дополнительное осложнение. Сейчас очень нравится писать а, про, в отношении товаров вот эту оговорку специальную. То, что не, не просто при поставке товаров, но и при выполнении работ, оказании услуг в тех случаях, когда товар поставляется. Вот поэтому посмотрели мы на это все постановление с вами, сильно удивились, наверное, вспомнили многие моменты принятия 925-го постановления, которое тоже также неожиданно было принято в сфере импортозамещения, непонятно было, как применять. Вот, ну, Поэтому сегодня постараюсь тоже эти вопросы осветить, как вообще увязаны ли эти нормативные документы, как их применять, может быть в связке и как это следует воспринимать. Ну тогда посмотрим, собственно, что было включено в соответствующие перечни. В общем-то перечень достаточно обширный, 251 кода КПД. По-разному, конечно же, это повлияет на заказчиков. То есть есть заказчики, которые мало покупают товаров, есть заказчики, которые очень много покупают товаров, но а в любом случае, есть вот здесь и на слайде перечислены те позиции, которые ну, большинство заказчиков все-таки закупает. Очень много попало в перечень IT, оборудования, комплектующих, там, запасных частей, попало много электроники, попала мебель, попала бумага, картон, попали ну, какие-то там запасные части отдельные. Есть большая номенклатура по специфике заказчика, то есть есть позиции, например, которые, ну, наверное, структуры РЖД закупают, есть позиции, которые промышленные предприятия закупают, какие-то станки, оборудование. Ну, в общем-то, многое теперь, что должно закупаться российское в определенной квоте, там, начиная от одежды, заканчивая балалайками, над которыми все очень... Много шутят. То есть есть и спортивный инвентарь, и, вот, конечно же, сложность вот этого всего процесса ну, в первую очередь представляется в том, что позиций очень много, и все-таки спектр товаров конкретный, он не очерчен. То есть ну, специалистам по закупкам подложили такую нехорошую мину, и, соответственно, законодатель наш сказал о том, что теперь все должны сидеть и бесконечно вычитывать. Коды у КПД-2 проверять, что вы закупаете, что к чему относится. Ну Квест на самом деле еще тот. Представьте, что закупаете вы, например, большую спецификацию, может быть, там 100 позиций, разных номенклатур. Попадает код какой-то, не попадает код какой-то, может быть, часть продукции только попадает. Вот как в этой ситуации действовать? Вот поэтому вопросов достаточно много, но давайте начнем, наверное, постепенно вот как бы с того, на что мы сразу с вами обратили внимание. Ну, давайте вот конкретный пример, да, чтобы не быть так голословным. А как вообще квоту-то считать? То есть, вот, хорошо, увидели мы с вами перечень, увидели мы с вами проценты. Вот у нас конкретный пример. Покупаем мы с вами ноутбуки. Покупаем ноутбуки. И, соответственно, вот есть квота на 2021 год 50%. По факту, что у нас с вами есть? Купили три российских ноутбука по 1000 долларов, купили один иностранный ноутбук, ну какой-то более дорогой, там, наверное, навороченный, за 3,5 тысячи долларов, например, высокопроизводительный. Возникает закономерный вопрос. Вот и Сейчас я прошу вас все-таки активизироваться немножко в чате. А наберем ли мы квоту в таком случае? Вот как вы считаете, при таком раскладе, что у нас российских товаров 3000 долларов, иностранных товаров тысячи долларов, получается ли у нас набрать квоту именно в таком ключе? Вот уже первый ответ вижу в чате. Пишут коллеги, нет, может быть кто-то не согласен. Вот, пока. 50% стоимости, нет, не наберем, нет, не наберем. Считать нужно по объему, да, вот тут уже какие-то оговорки пошли. Действительно, вот первая проблема, с которой мы здесь столкнемся, спасибо, коллеги, за активность, это порядок учета. Ведь на самом деле законодатель сказал, что устанавливаем долю в процентах. Но в процентах от чего? В процентах от стоимости или в проценте от количества? Конечно же, большинство из вас сказало, что в процентах по стоимости. Ну, Изначально и была такая логика у законодателей в постановлении 2013. И в постановлении 2014, если кто-то с 44-м законом работает, там тоже фигурируют рубли. Но ведь в самом постановлении говорится о том, что это доля закупок товаров российского происхождения в процентах к объему закупок товаров соответствующего вида. Я вот ради эксперимента давал прочитать это постановление, ну там, буквально паре юристов в организации, и мне сказали, что считать нужно по объему. То есть люди, у которых глаза не замылены законодательством о закупках, там, законом о контрактной системе, может быть, вот у них нет такой большой уверенности, да, хотя это абсолютно нормальные юристы. Вот, там, Виктор Дон, то, что, например, читал в конце декабря вебинар, ну он тоже говорил о том, что это на самом деле не так очевидно. Поэтому действительно, скорее всего, конечно же, пойдет речь о рублях, и в зависимости от того, как, какой ответ мы с вами дадим на этот вопрос, мы с вами скажем, что квота не набрана, если считаем в рублях, а если вдруг мы считаем в натуральном выражении, то квота набрана. Потому что ну, действительно законодатель почему-то об этом не подумал. Ну, вот вы представьте, вы объявляете закупку. Пускай даже у вас российского товара больше 50%. Но откуда вы знаете, по какой цене вам его предложат поставить? То есть это же тоже дополнительная сложность. И это, кстати, второй вопрос, который мы с вами себе можем задать, когда разбираем тему квотирования. Вот, пожалуйста, другой кейс. Чуть-чуть более сложный, но практически такой же. Мы с вами запланировали закупку. Купили в план закупки. Включили три российских ноутбука на 4,5 тысячи долларов и два иностранных ноутбука на 4 тысячи долларов, вроде больше 50%. Заключили договор на три ноутбука на сумму 3 900 и 2 иностранных ноутбука на 390, то есть 50 на 50. А реально нам поставили меньше. Два ноутбука на 2 600 и 2 иностранных на 3 900. Вот при таком раскладе, как вы считаете, набираем мы квоту или не набираем? Напишите тоже в чат. Просто интересно мнение, потому что ну, действительно ответа на этот вопрос нет. И сейчас мы с вами занимаемся чем? Занимаемся тем, что даем какие-то мотивированные э, предположения, так скажем. Как это будет, скорее всего, как это может быть. Но если внесут какие-то изменения в 2013 постановление, может быть несколько по-другому. Вот здесь уже вижу ответы разнятся. Набираем, набираем, кто-то говорит, не набираем. И вот здесь вот мы с вами видим еще одну проблему правоприменения, потому что связана она с моментом учета. Ведь никто об этом нам явным образом не сказал. И тут есть целых три варианта, как считать постановление по квотированию. То есть первый вариант – это то, что мы с вами считаем при планировании, но действительно мы же составляем с вами план закупки, то, что мы будем закупать. как бы И на этапе планирования закупки мы же можем прикинуть квоту действительно. Вот такая начальная цена у нас на российские ноутбуки, вот такая цена у нас на иностранные ноутбуки. Потому что, по сути, другие варианты, они же не являются, ну как вам сказать, на 100% администрируемыми. Откуда вы знаете, по какой цене вы будете заключать договор по результатам закупки? Сказать сложно. Откуда вы знаете, что вам, например, что-то поставят или что-то не поставят? Ну, предположим, сорвется поставка. А, а вы ее запланировали, то есть вы провели закупку, вы заключили договор, у вас там все расписано, и количество, и стоимость, То есть, по идее, вы все сделали как специалист по закупкам для того, чтобы соответствующие требования законодательства исполнить. Вот. Однако, все-таки, я думаю, что вариант один, он менее вероятный, потому что ну, в противном случае это постановление можно обойти просто на раз-два, вы включаете... Несуществующие закупки, которые не проводите, да, и таким образом автоматически выполняете квоту. Вряд ли вот этот сценарий, конечно, будет реализован. При заключении договора уже более прозрачная ситуация получается, как бы вы договор заключили, у вас он есть, но все-таки я думаю, что заставят считать нас, если появится соответствующий отчет в этом году, появятся какие-то дополнительные требования, могут нас заставить с вами считать по товарным накладным. Вот, то есть по факту реального поступления товаров. Потому что только на этом этапе мы с вами однозначно можем сказать, купили мы товары в необходимом объеме или не купили. То есть это считать, конечно, сложнее всего, но есть такое предположение, подозрение, что сделают именно так. То есть в законе о контрактной системе тоже считают именно таким способом. То есть учитывают... Реальное поступление товаров, вот. Ну и ответ на этот на задачку, собственно, внизу тоже приведен. То есть, если мы по первому или по второму варианту считаем, то э, мы с вами говорим о том, что мы набрали квоту. В варианте 3 мы с вами говорим о том, что квоту не набрали. Естественно, коллеги, э, могут внестись какие-то изменения, там, правки, комментарии. Но для чего я вам это все показываю? В конце концов, Существует вероятность, что до конца 2021 года ничего в квотировании не поменяют в этой части. Тогда как к вам придет проверяющий, начнет говорить, например, что по пункту 3 вы ничего не исполнили в плане квотирования, у вас всегда будет какой-то дополнительный аргумент сказать, что ну, вот посмотрите, план закупки включили-включили, договор заключили-заключили, но если они не поставили, разве заказчик может на этот процесс каким-то образом ну, влиять, если э, поставщик не исполняет свои обязательства? Можно, конечно, и по-другому на эту ситуацию смотреть, но как бы, тем не менее я все-таки хочу вам дать какую-то вариативность, чтобы при необходимости проще где-то было отставить свои интересы. Потому что по большому счету ну, нет в постановлении никаких уточнений, как это считается. Появятся они или нет, тоже сложно сказать. Как бы у нас, вот знаете, 925 е постановление приняли, которое тоже никто не понял сразу. Там большие дискуссии были. Его, первый раз в него внесли изменения аж в 2019 году. В 2016 приняли, в 2019 поменяли. То есть, как это все работало три года, ну, как говорится, как Бог на душу положит. Кто как захотел, кто как хочет, тот так и применяет. То есть, возможно, и здесь ситуация будет похожа, хотя, скорее всего, нет. Скорее всего, будут ужесточать. Но ну, вот есть к этому определенные предпосылки, которые я сегодня тоже затрону. Значит, почему вот этот вариант, о котором я говорю, что, скорее всего, нас могут заставить считать, Именно по стоимости, а не по количеству в натуральном выражении. И именно на этапе, на этапе приемки, а не на этапе, например, планирования закупки или не на этапе заключения договоров. Ну, все очень просто. Потому что единственным, к сожалению, к моему большому сожалению, вот таким главным источником вдохновения для наших законодателей является законодательство о контрактной системе. Я не думаю, что они в этом году придумают что-то иное, кроме как оттуда что-то позаимствовать. Тем более, что есть 2014-е постановление, в рамках которого, в общем-то, все очень просто сказано. Ну, как просто. Просто по мнению законодателей, Естественно, для заказчиков это очень большие проблемы в плане учета, в плане всех вот этих вот действий для того, чтобы, допустим, вы могли там что-то сделать, что-то не сделать. И ну, написали они таким образом, да, что учитывается в рублях и вот в графе 7 объем российского товара, в том числе поставленного при выполнении закупаемых работ, оказания и закупаемых услуг, предоставляется информация, в отношении которого в реестр контрактов включена информация о приемке. То есть вот здесь предполагается о том, что считать они это будут по приемке. То есть по приемке, значит, ну, то, что в реестр договоров включится. Все-таки мы же, к сожалению, живем, наверное, в разных реалиях с законодателем, в разных реальностях. То есть они-то думают, наверное, что у нас единая информационная система сама все собирает. Вот, а нам не нужно ничего сидеть, там, вести какие-то сложные таблички учета. Но вот, скорее всего, к сожалению, тренд будет именно такой задан. Потому что ничего, кроме копирования, придумать они, скорее всего, просто не смогут. Первое разъяснительное письмо было. Спасибо Павлу Альбицкому, который периодически Минфин терроризирует вопросами. Так, секунду связанными с применениями 223 закона. Вот здесь Минфин России в письме от 15 января 2021 года говорит о том, что минимальной долей товаров является отношение стоимости товаров, поставленных в отчетном году, к общему стоимостному объему товаров, поставленных в отчетном году по данному коду кпд 2 то есть они говорят о том, что учитываются именно поставленные товары, обратите внимание, то есть опять же товарные накладные, и учитывается стоимость, то есть в рублях. Те варианты, которые я подсвечивал. именно то, что как бы сейчас в принципе в 44-м законе так более-менее предполагается. А вот. И э, еще они написали следующее, я подчеркнул тоже красным, ну, презентации вам разошлют, поэтому там, не переживайте на этот счет сильно, если что, там, можете мне лично написать э, направлю, мне не жалко. Значит, постановление 2013 устанавливает обязанность закупки, и заказчики должны учитывать необходимость достижения этой доли путем проведения конкурентных и неконкурентных закупок. То есть, по мнению Минфина, тоже можно эту долю набирать с помощью конкурентных и неконкурентных закупок. То есть, ед поставщиком тоже, ну, соответственно, долю эту, по мнению Минфина России, написать можно. Вот. Но что здесь интересно? Интересно здесь то, что, ну, как бы Минфин еще в этих письмах сейчас часто ссылается на Минпромторг России, типа это их постановление, поэтому можете туда обращаться. Вот и по факту мы с вами то в конце прошлого года получили ситуацию, что у нас появился еще один орган регулятор закупок, то есть мало что у нас есть Министерство финансов Российской Федерации, федеральное казначейство, которое например, в их в сфере деятельности издает какие-то акт. Вот у нас еще Министерство промышленности теперь занимается регулированием законодательства о закупках. Ну что там, несколько обусловлено их там, полномочиями и возможностями в рамках федерального закона о промышленной политике. Ну на этом мы сегодня ближе к концу остановимся. Вот. Но сейчас просто я вам показываю позицию Министерства финансов, которая, в общем-то транслирует и воспроизводит логику 44-го закона о том, что мы учитываем с вами товары именно по стоимости и именно на момент, по сути, поставки. То есть вы уже сейчас, наверное, должны к этому как-то готовиться. Вот я на этой неделе там, табличку даже какую-то начинал э, формировать именно по учету. Там. Вот. Ну, в конце об этом тоже, наверное, поговорим. Значит, э, следующая проблема, да, с этим, наверное, более-менее ясно. Вот вроде бы все говорят, ну, все, кто с закупками не имеет прямого отношения. У нас есть э, в постановлении правительства 251 позиция, заказчики теперь все знают, как закупать. Вот мы теперь по 251 позиции должны э, проводить закупки по квотированию. Мы что с вами должны понимать, что на самом деле здесь не 251 позиция, а здесь всего лишь 251 код у КПД-2. Если мы посмотрим на некоторые коды, которые включены в это постановление, ну вот те же самые компьютеры, про которые мы начали говорить, вот здесь очень большое количество товаров попадает под этот код. Даже в самом наименовании кода это все раскрыто. То есть компьютеры попадают практически любых видов. Не более 10 килограмм, но это там, портативные компьютеры, ноутбуки, планшеты, карманные компьютеры, электронные записанные книжки, то есть это все относится к компьютерам. Бытовая техника электронная. Заходите на кухню свою, огромное количество электронной бытовой техники. Сейчас практически вся техника электронная, так или иначе. Поэтому... Надо понимать, конечно, что 251 позиция это всего лишь, так скажем, официальная версия. На самом-то деле открываем коды, смотрим и понимаем, что тут тысячи тысячи наименований должны вами учитываться, отслеживаться, фиксироваться, потому что, ну, скорее всего, введут отчетность в ближайшее время для того, чтобы каким-то образом вообще понимать ситуацию с квотированием. Вот, может, можем мы задать вам себе самим следующий вопрос: нужно ли включать в план закупки у УКПД-2 по каждому входящему в лот товару, или можно включить в план закупки один общий код на все позиции? Очень болезненный вопрос, связан с планированием закупок, ну и по сути ведь постановление правительства применяется в зависимости от кодов УКПД-2. Вот, может же каким образом возникнуть ситуация? Ну, Например, вы в план закупки привыкли включать не всю эту простыню, например, у вас 100 позиций в спецификации, часть из них имеет там разные коды. Вы покупаете, может быть, бытовую технику или покупаете вы ну, там, просто какие-то разные товары в одном блоке, соответственно, возникает вопрос, нужно ли указывать по каждому товару отдельный код в план закупки, чтобы вообще понимать вот в отношении применение квотирования по постановлению 2013 или нет. Конечно, законодатель от нас этого хочет, он от нас этого ждет, что мы будем с вами как сумасшедшие все наши товарные позиции расписывать в плане закупки, там все это учитывать по квотированию, ну и действительно определенный процент заказчиков так и делает. Вот, но а, правил определения кодов ОКПД-2 нет, и а, в принципе... Если э, выбран заказчиком код один общий, э, который не попадает под э, соответствующие правила квотирования, ну, конечно, если он выбран корректно, возможно, могут заказчики задуматься о том, чтобы все-таки ну, даже и не применять постановление 20.13, поскольку есть привязка к коду. Вот. Другое дело, что даже если вы выберете какой-то конкретный код, ну, например, общий для всех закупаемых позиций у вас внутри, Ну, например, там поставка каких-то товаров, специальный код, например. А среди поставляемых товаров у вас некоторые товары попадают под данное постановление. В принципе, если вы даже в план закупки включите один общий код, наверное, технически ничто не будет вам препятствовать применять «2013». Но законодатель нас, к сожалению, к этому подталкивает, хочет, чтобы мы в реестре договоров это все расписывали позиционно и, соответственно, в плане закупки тоже. Поэтому вопрос тоже такой интересный. С одной стороны, требует трудозатрат дополнительного, с другой стороны, есть вопросы, связанные с тем, как это применять. То есть, можем ли мы с вами вот таким образом упрощать себе жизнь, как раньше, или теперь должны мучиться? И э, следующий вопрос тоже с этим связанный, это нужно ли теперь выделять -то в отдельный лот товары, попадающие под квотирование. Э, вопрос тоже закономерный, потому что, но ну, действительно, если посмотреть на определение э, товаров российских, то есть те товары, которые включены в реестр, можем с вами ну, этим вопросом задаться. То есть действительно, возможно, требуется выделять эти товары в отдельный лот, потому что там и позиции меньше, поставщиков меньше, там, может быть, и конкуренции это никакой не будет. Вот Какие-нибудь позиции откройте по соответствующим реестрам, там зачастую один товар есть, который может вообще не соответствовать вашим потребностям. Поэтому э, об этом можно задуматься если особенно у вас э, закупка большая, ну, вы понимаете, что, например, очень большая закупка у вас, может быть, там, десятки миллионов, есть э, вот эта позиция по квоте, которая составляет значительную стоимость. В этом случае, конечно, можно задуматься о выделении этих товаров в отдельный лот. С другой стороны, опять же, скажу, требований такого нет. И, по сути, все, что там, с лотированием связано, ну, ограничивается требованиями 223-го закона и э, Пункт ч, части 1 статьи 17 закона о защите конкуренции, то есть ну, просто вы своими действиями не должны как-то ограничивать конкуренцию. То есть, по сути, закупать, наверное... Э Радиоэлектронную продукцию, которая там попадает и не попадает в перечни, наверняка можно, то есть если это продукция одноименная и ну, как бы по общим правилам и подходам контролирующих органов, может быть закуплена в рамках одного лота. Но задуматься об этом, безусловно, стоит, даже с точки зрения конкуренции. То есть представьте, что там, поставщик участвует в закупке, он видит, что он вам все готов поставить, но вот кроме трех проблемных позиций, на которые сейчас гиперспрос, вот из-за вот этих всех вакханалий с квотированием, вот, которые в общем-то достать достаточно сложно, и он откажется принимать участие в закупке. То есть возможно именно с этой точки зрения будет целесообразно поделить закупку на лот. Именно ну, с тем, чтобы хотя бы по всем остальным позициям у вас все нормально закупалось. Но Смотреть нужно, конечно, исходя из логики и здравого смысла в первую очередь. Значит, российским товаром у нас считается что? Что у нас считается российским товаром? Ну, как бы российским товаром, естественно, у нас является то, что включено в данные реестры. То есть вот даже мы с вами можем взять какую-то ситуацию, что у нас есть российский товар, производится на российском заводе, из российских материалов, там из тех комплектующих, руками российских рабочих, но если этот товар не включен в один из двух реестров, то это товар не российский. Как бы, ну, вот такая тоже интересная история. Например, там какие-нибудь автомобили, которые, вот даже, например, в рамках запретов могли покупаться раньше, по-моему, по 656-му постановлению правительство по 44-му закону покупали например автомобили вот эти форды там Toyota, вот какие-то иномарки которые собирались в россии там крупноузловая сборка они считались российскими автомобилями вот сейчас если товара в реестре нет то соответственно приобрести его как российский товар в понимании постановления 2013 невозможно. И сама по себе процедура внесения в реестр, но ну, она прописана, есть в первый реестр, соответственно, приказ Минпромторга России 17.55. По радиоэлектронной продукции постановление правительства 878, там описана эта вся процедура, но она достаточно как бы сложная и долгая, потому что. Выдают, конечно, эти все заключения, там установлены сроки, но может так случиться, конечно, что в моменте не появится просто необходимый товар в реестре. То есть это, этот процесс, он, очевидно, будет происходить постепенно. Вот в этом году, наверное, много заявок подадут на включение в реестры, в последующие годы. Вот. Но, к сожалению, тоже с этим нужно мириться, потому что законодатель в этой части нам не дал каких-то ну, специальных возможностей. То есть, а что если ну, производитель же может и не захотеть включать продукцию в реестр? Ну вот не надо ему это. Но при этом это абсолютно российская продукция. Почему-то законодатель об этом не подумал и даже не отсрочил толком вступление в силу постановления 2013, ну, чтобы хотя бы дать время тем же самым поставщикам, производителям направить заявки в Минпромторг, чтобы туда включили определенную информацию. Ну и Заказчики-то не остались просто даже без продукции. Много у нас российских товаров, но... Наша бюрократия тоже может неплохо так препятствовать закупке даже тех же самых российских товаров, если вот, ну, будут какие-то сложности. Там же тоже порядок предоставления документов не самый простой. Где-то какие-то технологические карты предоставляются. То есть очень-очень большой порядок пакет сведений. Да? Наверное, не каждый поставщик там, самостоятельно с этим справится. Там, с регистрацией в системе промышленности там, и прочее, и прочее, и прочее. То есть, реестр, кэш хорошо, но это, по сути, дополнительное ограничение и дополнительный барьер для участия в закупке даже для российских производителей. То есть, как бы это ни звучало, может быть, это и помощь кому-то, но в то же время это и дополнительное ограничение. Сделали вы свой свечной заводик, не сможете вы поставлять российский товар по 223-му закону пока не… Ну, если свечной заводик плохой пример, но завод с продукцией, которая включена в реестр. То есть не сможете вы ее поставлять как российскую по 223 закону, пока не пройдете все вот эти вот процедуры по регистрации, да, занимать они могут тоже а, приличное время. Дальше. Значит, ну как эти реестры выглядят, наверное, вы посмотрели уже. То есть заходите в сам реестр, реестр российской промышленной продукции, пишите там, соответственно, там, например, наименование товара или наименование производителя, можно посмотреть. И, значит, найдя нужный товар, можно скачать это заключение из Минпромторга России, посмотреть, каким это кодом относятся, кстати, вот у КПД-2. Можно, кстати, по кодам искать. То есть, зашли в реестр, например, вы закупая, выбрали код, там, какой-то автомобиль, ввели соответствующий код, посмотрели, что по кодам есть. Ну, В целом, конечно, ощущение от реестра пока не очень хорошее. Много чего там вообще нет. Даже некоторые коллеги в соцсетях указывали на такую проблему. Есть товарные позиции, по-моему, про щебень как раз заходила речь. И вот этот щебень, он вообще ну, как бы не предусмотрен постановлениями в рамках 44-го закона, которые и создали этот реестр. То есть там некоторые позиции кодов. В 213-м постановлении, в 2013-м постановлении и в тех постановлениях, которые есть в 44-м законе, которые тоже на этот реестр ссылаются, там перечиты то не совпадают по кодам. То есть каких-то позиций там в принципе нет. Но это, конечно, не означает, что невозможно включить туда щебень российский. То есть там если покопаться немножко поглубже... Найдете вы сведения о том, что все-таки можно включить тот же самый российский щебень в реестр промышленной продукции, поскольку есть определение российской продукции, продукция горнодобывающая туда там тоже входит. Вот. Но как бы тем не менее, вот сейчас еще большой болезненный вопрос, а что делать, если товара нет в реестре? Да? Но до этого тоже дойдем. Реестр радиоэлектронной продукции, ну, в общем-то, тоже берете и скачиваете, заходите на сайт там, в виде Excel-файлика это все выгружается. Есть по некоторым инф... товарам информация по характеристикам, по некоторым, соответственно, э... Этой информации нет, и очень хорошее было разъяснение, по-моему, ну не разъяснение, даже ответ на письмо Минпромторга России, а как вообще понять характеристики это товар соответствует, не соответствует, да, ну был очень хороший ответ дан, обращайтесь к производителю, чтобы понять вообще, товар-то соответствует, не соответствует, ну вот приведена здесь система хранения данных СХД, ЯХН, ТВМ, Э24, как бы вот это вот что вот как понять вообще, подходит вам этот товар, не подходит, какие характеристики. Ну, производитель же может и не выложить у себя на сайте, по большому счету, ничего. Ну, или на сайте выложит такую информацию, что вообще непонятно будет. Вы можете это купить, не можете это купить, подходит вам это, не подходит это вам. То есть устанавливать вам какие-то ограничения, не устанавливать, вот, вопросов очень много. Ну, и часть продукции, конечно, попадает сюда... На мой взгляд, ну, несколько, может быть, сомнительно, потому что, ну, есть компьютеры Аквариус, например, вот компьютер тоже смотрел, например, по реестру российской радиоэлектронной продукции. Ну, можно, наверное, говорить с точки зрения каких-то постановлений, что это российская продукция, но вот посмотрите, какие там процессоры интелловские, там это вот все Селерон и Пентиум это же все иностранные производители. То есть, насколько этот российский ноутбук реально российский? Вот если мы даже говорим про цели поддержки российского производителя, если у нас нормальной компонентной базы даже нет в стране. Вот по какому принципу вообще составлялся этот перечень, если по некоторым видам товаров у нас ну, вообще ничего в стране не производится. То есть а вы должны тем не менее набрать какие-то 2%, где-то 3%, где-то 50%. То есть вот, просто, к сожалению, возникает такое ощущение, что список составили каким-то случайным образом, Путем, может быть, даже там, я не хочу э, сомневаться там, в чьей-то компетентности, но иногда просто непонятно. То есть, как будто монетку подбрасывали и там, вписали такой-то процент. Э, не понимая вообще ни производственных возможностей, э, ни э, реального наличия вот таких товаров. Потому что, ну представьте, сейчас как, э, какой-нибудь э, производитель включил товар в реестр. Все к нему будут обращаться за э, товаром. Ну, какие будут у него цены? Вот, буквально вчера тоже читал дискуссию, что покупали, например, по 10 рублей, есть в реестре товар, он стоит 25. Ну вот какая здесь будет экономика? То есть, есть у заказчика такие деньги или нет? И сможет ли этот единственный производитель, который включил свой товар в реестр, обеспечить всех заказчиков страны своей продукцией? Ведь об этом тоже такое ощущение, что мало кто думал, когда... Устанавливал соответствующие требования. То есть это ну, механизм требует, на мой взгляд, гораздо более тонкой настройки, чем а, то, что мы видим с вами сейчас. А можем задаться вопросом: отклонять-то можно заявки, если вы хотите -э, закупить товар в определенном объеме, российский, по квотам? То есть все это написали, расписали. Отклонять то заявки можно. Можно ли устанавливать требования, например, о том, что вы. Э -э требуете поставки товара российского. Ну, на мой взгляд, 2013-е постановление, в общем-то, практически прямо об этом и говорит, потому что ну, никак иначе, -то, по большому счету, выполнить эту квоту так, как предполагает законодатель, сделать если именно так, как они хотят, но по-другому это в общем-то, не представляется возможным, потому что, как вы выполните 50-процентную квоту, если вы не будете требовать поставки российского товара, и, ну, например, в составе заявки вы не будете предусматривать требования о предоставлении ну вот в качестве информации о товаре, например, порядковый номер э, реестровых записей. То есть есть порядковый номер в реестровой записи по реестру российской промышленной продукции, есть порядковый номер там тоже по радиоэлектронной продукции. Они немножко по-разному называются, но смысл такой. Поэтому, скорее всего, это будет основной механизм, как это, как это постановление может быть применено. Кстати, механизмов применения 2013 в постановлении также нет. Поэтому здесь возможен определенный креатив, но, скорее всего, вот именно этот подход будет в качестве основного. А варианты, какие могут быть другие, естественно, это не единственный возможный случай. То есть вы можете сделать и по-другому. Например, вы видите, что у вас товар закупается по договору квотируемый. Вам нужно набрать 50% вам нужно набрать 50%, ну хорошо, вы возьмете и напишите в проекте договора, что при поставке товара дополнительное требование должно быть там не меньше, чем 60% или там 50% товара, включенного в реестр. Как это будет исполнять поставщик? Ну, как бы, например, это уже его личное дело. Там может поставлять часть российского, часть нероссийского, то есть, э, в зависимости от кодов. То есть можно попытаться поиграть с этой ситуацией и так. Но это гораздо сложнее. То есть это гораздо сложнее, наверное, это может быть востребовано. Но в тех случаях, когда вот, э, ну, например, вы знаете, что сейчас проходит регистрация нескольких товаров, но на момент подачи заявок товаров нет, вы знаете, что они там появятся. Может быть, может быть, в этом случае можно попытаться пойти именно по этому пути. Вот. И, конечно же, положение закупки вот этому препятствовать не должно. Ну, вряд ли оно препятствует, но тем не менее, да, могут быть какие-то ограничения, связанные именно с там, заменой товаров. Вот это все а, тоже необходимо учитывать. Значит, ну, в положении закупки. Нужно ли что-то писать по этому поводу или не нужно, вопрос такой на самом деле открытый. Как бы, если хотите это как-то урегулировать, ну, вот примеры формулировок я здесь, в общем-то, вам привожу: что можно написать в положении закупки, если вы хотите этот вопрос как-то специально урегулировать. Но надо понимать, конечно, что сейчас, пока нет механизмов, они могут измениться. Сможет появиться какой-то специальный порядок, тогда вам придется переписывать ваше положение закупки, потому что на данный момент нет каких-то специальных э, требований о том, что нужно корректировать свое положение закупки. То есть корректировать, наверное, вы нужно только в том случае, если ну, вот оно прямо противоречит постановлению номер 2013. Вот. Ну, либо если у вас там, политика, может быть, в организации такая, что порядок применения каких-то отдельных норм законодательства, вы регулируете положение закупки. По-разному бывает. Поэтому а, примеры формулировок тоже привожу. То есть, ну, например, заказчик вправе установить требования поставке товаров, включенных в соответствующие реестры. В качестве подтверждения предоставляются реестровые номера. Ну, если иной не установленной там документации или извещения. То есть вот эта оговорка тоже, она важна. В данном ключе. Почему? А потому что может появиться какой-то другой механизм в законе или в постановлении правительства, ну, в постановлении правительства скорее, конечно, который будет подтверждать нахождение товара в реестре. То есть, может быть, скажут, что заказчики сами должны проверять информацию в реестре. Может быть, будут писать, что должны будут заключения Минпромторга представить, в отношении которого на основании которого была включена информация в реестр. То есть, может быть, разные подходы. Вот. И ну, на этой связи тоже такая оговорка вам не помешает. Uh, вот и по второму uh, пункту тоже uh, соответствующую формулировку предложил здесь, ну, если кому-то нужно, да, как это можно урегулировать в положении закупки, то есть на закупке, на которой распространяется требование 20.13, проект договора может предусматривать условия поставки определенной доли товаров, включенных в соответствующий реестр, то есть если вы хотите пойти по этому uh, более сложному пути. Значит, uh, что касается страны происхождения. Можем мы с вами подумать, а в правиле мы с вами вообще не требовать вот эти реестровые номера, ну просто ограничиться стандартной страной происхождения, ограничиться страной происхождения в этой связи, полагаю, будет недостаточным. Почему? Потому что, ну во-первых, по стране происхождения зачастую нереально понять, товар включен в реестр или нет. Напишет вам поставщик. У меня щебень российский. А как вы поймете, это щебень из реестра, ну, если там появится, например, да, или была лайка российская. Вот, это была лайка из реестра, или это была лайка просто российская, но поставщик не включил сведения в соответствующий реестр. Закономерный вопрос. А вот, плюс еще не забывайте о том, что в рамках 925-го постановления за неуказание страны происхождения товара отклонять заявки нельзя, То есть, если поставщик не написал, что была лайка российская. Но вы просто так не можете отклонить его заявку в рамках 925-го постановления, вы должны считать, что его была лайка иностранная. Но если вы допускаете заявку с иностранной балалайкой, то как вы будете, или там с иностранными лыжами, то как вы будете выполнять требования по квотированию? У вас одна закупка так пройдет, другая закупка так пройдет. То есть вы просто не набираете квоту. Но страну происхождения требовать в заявке нужно, и это не только требование 925-го постановления, конечно, это же предусмотрено самим законом 2.2.3 ФЗ, потому что при заключении договора Фактически там любого договора да, в рамках 223 закона должна включаться в сам договор информация о стране происхождения товара. Откуда вы ее будете брать, законодатель нам, конечно же, не говорит. Поставщик ее может не указать в заявке, соответственно, и оснований для отклонения в принципе не будет. Но если вы будете требовать реестровый номер, Реестровый номер не предоставлен. Ну, как бы Основание для отклонения будет, потому что вы устанавливали требования по поставке товара российского происхождения. Можно, конечно, там, попытаться отклонить заявку, если вы не требовали реестровый номер, но вот не, может быть и несколько опасно да, в рамках 925-го постановления, потому что ну, не потрудился, к сожалению, законодатель. Синхронизировать нормы. Вот эта проблема подзаконных актов, она уже с 2012 года. Некоторые вопросы в подзаконных актах до сих пор не приведены в соответствии с действующей редакцией 223 ФЗ. Вот просто такое ощущение возникает, что иногда левая рука не знает, что делает правая. То есть один орган издает один нормативный акт, другой орган издает другой нормативный акт без оглядки на существующее правое регулирование. Вот поэтому получается такая непонятная ситуация. Ну и кроме того, в реестр договоров, конечно же, вы должны включать информацию о стране происхождения товара, и здесь никуда нам от этого не деться. То есть не укажете административка за неразмещение информации в единой информационной системе в сфере закупок. То есть там, пожалуйста, 50 тысяч или на должностное лицо, на юрлицо там до 300, насколько я помню. По части 5 статьи 7323 куап 7323 куап в этом году, кстати, тоже поменяли, поэтому посмотрите великолепная часть 9 про нарушение сроков оплаты. Может быть, в следующих вебинарах будем с вами это рассматривать, что делать, как контролировать, как вообще с этим жить. Что касается товаров, поставляемых при выполнении работы оказания услуг, ну, просто коротко, наверное, здесь прокомментирую вообще. Как такового понятия товаров, поставляемых при выполнении работы, оказания услуг специально в законе нигде не содержится. То есть Можно, конечно, анализировать законодательство, там, гражданский кодекс, законодательство о бухгалтерском учете, ну и прийти примерно к такому выводу, что поставляемый товар, ну в данном случае будет что? Это будет товар, который поставляется при выполнении работы, оказания услуг, и, там, передается вам по ну, товарным накладным, то есть принимается на учет. То есть, если товар вам такой передается по документам, соответственно, есть спецификация, это все подписано, стоимость, там, страна происхождения, ну, например, я не знаю, ремонтируете вы автомобили, у вас договор на ремонт автомобиля, договор на выполнение работ, вам меняют двигатель, да, например, этот двигатель, ну, как запасная часть, например, да, может быть, это не запасная часть, я не бухгалтер, поэтому, если кто-то сейчас слышит какие-то абсурдные вещи, на меня сильно не ругайтесь, вот. Ну, как бы формально это можно, наверное, рассматривать как запасная часть да, или какие-то другие запасные части, которые именно передаются по товарной накладной. То есть поставщик, естественно, вам выполняет работы по ремонту, но он же списывает каким-то образом запасные части, что он заменил вам там, двигатель, заменил, может быть, колесо, сделал еще что-то, то есть и вам передал, ну, соответственно, получается, новое колесо, которое по договору имеющимся установил, например, на ваш автомобиль. То есть понятно, что у вас там, может быть, Стоимость по основным средствам не меняется, но, как бы, тем не менее, вы что-то получили от э, поставщика. да, Это не просто работа, например, по э, ну, проверке работоспособности, но еще и э, участвует в данном случае какой-то товар. Значит, э, Рассматривал, по-моему, Виктор да, Дон э, на прошлом вебинаре, как можно из этой ситуации выкручиваться. Рекомендовал он писать... Что при выполнении работы оказания услуг товар не поставляется. В принципе, можно, наверное, себя этим подстраховать. Я вот, ну, мне эта идея, в принципе, понятна. Опять же, это определенная защита от дурака. Потому что ну вот, забыли вы, например, что-то сделать, да, там, и не, учи, не учли какой-то товар в рамках квотирования. Но вот эта фраза, она все-таки будет дополнительным аргументом в пользу того, что все-таки вы э, товар не получаете. Хотя это может несколько противоречить общей логике, э, которую я только что озвучил. Значит, письмо ФАС России. вот Обратите внимание, по 44-му закону они его издавали, но вот эта проблема с товарами, поставляемыми, при выполнении работы оказания услуг, она, в общем-то, следует тоже с 44-го закона. Ведь все, что плохое появляется в 223-м законе, скорее всего, позаимствовано именно отсюда. Значит, вот ФАС России говорит, что товар не является поставляемым, если не передается по товарной накладной. Ну вот то, о чем я говорил. Какие-то расходные материалы используются, но вам они никак не передаются. То есть это какой-то расходный материал, который нигде в документах не фигурирует. Как бы это этот товар, не поставляемый, по мнению ФАС России. Товар не принимается бухгалтерскому учету. Ну, как бы вот тоже второе основание. А опять же говорю, поскольку это письмо центрального аппарата ФАС России, ну, все-таки там... Территориальным органам, наверное, его можно показывать, да, и мы его рассылали. Ну, как бы плюс другим проверяющим все-таки это позиция, которая утверждена экс-руководителем ФАС России Игорем Артельевым. И плюс они еще говорят о том, что товаром не являются строительные расходные материалы, моющие средства, используемые при выполнении работ. Ну, то есть то, что, опять же, вам напрямую не передается. То есть если вы покупаете работы по строительству здания, ну, по факту вы получаете здание. Вы не получаете бетон, краску. Да, как бы вот, Все-таки это не э, тот товар, который, вы, который вам реально поставляется, он используется для того, чтобы вам сделать этот результат, который вы хотите. Вот, здесь они вот как раз на примере ремонта это расписывают, то есть обои и клей в ходе ремонта, они используются и заказчику не поставляются, а вот, например, кондиционер, который может ставиться на учет, там, приниматься по всем этим документам, может, по мнению Федеральной антимонопольной службы, являться поставляемым товаром. Вот. Вопрос такой дискуссионный, говорю, можно обсудить, наверное, его дополнительно со своей бухгалтерией, как они это все понимают, может быть, какую-то позицию принять. Единую по своей организации в этой части. Но обратите просто еще раз внимание, что постановление 2013, оно нас обязывает э, применять квотирование в отношении договоров на выполнение работ и оказание услуг, если нам эти товары поставляются. Может быть, кстати, еще смешанный договор. Вот, кстати, тоже возможна ситуация, когда вы заключаете договор, содержащий элементы различных договоров. То есть там может быть поставка сидеть в договоре и, например, выполнение работ, оказание услуг. Например, вам поставляется какое-то оборудование и там еще идут какие-то работы дополнительные. Или вам, ну, например, выполняют работы по... Ну, там, установки какого-то оборудования, при этом само оборудование там тоже вам поставляется по документам, может быть, вы предварительно проверяете, что с ним все в порядке, и только потом, подписав акт, даете соответствующую разнарядку, поставщику все устанавливают, то есть там товар может фигурировать именно как поставляемый в документах. А вот еще одна идея, как можно все-таки набирать проценты по квотам, если, ну, предположим, ну, вот в начале года вообще нет товаров, но в процессе, так сказать, исполнения договора они там появляются. То есть, вот представьте, вы провели закупку, в реестре вообще ничего не было, вам пришлось закупить товар, который не включен в реестр. И тут вы ну, как бы сидите, что-то думаете, что вам с этим делать, в реестре товар такой появляется. Значит, что... А, ну, а в самом договоре, например, который у вас есть, товар указан иной. Поэтому, в принципе... О чем можно задуматься? Можно задуматься о том, чтобы все-таки э, иметь возможность, опять же говорю, возможность, тут получится это, не получится, другой вопрос, но, наверное, для большинства заказчиков будет не лишним иметь именно возможность заменить поставляемый товар на тот товар, который включен в реестр промышленной продукции или реестр радиоэлектронной продукции. Потому что я так подозреваю, что товары эти со временем, их будет все больше и больше и больше, то есть именно проблема отсутствия товара, она все-таки будет снижаться постепенно. Но ну вот сейчас в начале года, например, что-то проводите, и у вас может быть ситуация, что больше вообще таких закупок не будет. Покупаете вы какой-то товар в рамках позиции кода ОКПД-2 сейчас, вот он вам сейчас нужен, да? Там в течение всего года будут вам проводиться поставки, вот. но товаров сейчас нет, он потом возьмет и появится там в апреле. Как вам в этой ситуации набрать квоту? Ну, нужно, наверное, подумать об этом, чтобы иметь возможность заменить поставляемый товар на товар, включенный в один из реестров. Ну, Либо, не знаю, расторгать договор да, и проводить новую закупку. Потому что, как говорится, кому как удобнее, что, что позволяет положение закупки, какие цены, ну и многие сопутствующие факторы. В принципе, это позволяет сделать и 925-е постановление. То есть, если товар меняется на российский товар, Замена возможна, да, но и положение закупки, конечно, этому препятствовать не должно. А, значит, Вот пример формулировок в положении закупки, как это может выглядеть, что при исполнении договора допускается замена товара на товар с характеристиками, не уступающими указанным в договоре, а при отсутствии в договоре характеристикам, указанным в документации о закупке, ну, вдруг вы забыли там перенести эти характеристики в договор. Вот, и, соответственно, учитываем также дополнительные ограничения в рамках 925-го постановления, что если приоритет предоставлялся, то нельзя менять, получается, товар на другой, ну, кроме тех случаев, когда вместо иностранных закупается российский товар. Вот это в комплексе нужно учитывать. Значит, следующий момент. А должны ли мы вообще вот эти правила квотирования это Что же тоже такое вполне себе резонный вопрос, применять к договорам, которые мы заключили до 1 января 2021 года. Как вы считаете, коллеги, в чат у нас давно молчит, Ну, вопросы, конечно, какие-то идут, но я на них, наверное, попозже отвечу. Должны ли применяться? Ну, Все пишут, что нет. В общем-то, я с вами согласен. В самом постановлении говорится о том, что оно применяется в отношении закупкам товаров, работ, услуг, которые отчисляются с 1 января. Конечно, заказчики многие... Зная о том, что приняли это постановление в конце года, провели какие-то опережающие закупки с тем, чтобы вот, ну, на переходный период себе как-то облегчить жизнь, потому что товаров квотируемых а многих, я так думаю, не появится в ближайшее время, какие-то появятся, может быть, не так быстро, как бы хотелось, поэтому действительно старые договоры, договоры заключенные до 1 января 2021 года, вы проводите по старым правилам. Вот второй вопрос: если вы закупку объявили в декабре договора заключаете, соответственно, в январе. Должны ли вы к этим договорам применять квотирование или нет? Напишите в чате. Тут вот разные ответы. Уже вот тут мнения разделились. Да, нет, нет, да, должны. Но я все-таки полагаю, что не должны, потому что Закупки вот Там тоже есть пункт 3 в этом а, великолепном постановлении, а, который говорит нам о том, что мы а, который нам говорит о том, что мы все-таки с вами а, закупки, объявленные до 1 января, завершаем по старым правилам. Понятно, что нет таких определений, более таких конкретных, что такое завершение закупки, но по сути получается ведь так, что закупку мы объявили еще до вступления в силу соответствующих постановлений. Поэтому здесь нет э, фактически такой обязанности. Вот. Но кто-то с этим, конечно, может и поспорить, но постановление, нужно понимать, что оно вступило в силу, соответственно, начиная с 1 января 2021 года, поэтому не вступившее в силу в постановление действовать здесь не могло. И ну, как бы в целом такой подход представляется более разумным и логичным, потому что ну, очень сложно закупки, объявленные по разным правилам, соответствующим образом применять. Ну вот то же самое, например, там про э, реестр договоров, да, вот эти вот новые правила по изменениям в части планирования, там, по реестру договоров, они распространяются тоже на закупки, э, вступившие, в, э, которые по которым договоры заключены или извещения объявлены после, э, по которым извещения опубликованы после 1 января э, 2021 года, ну, то есть уже получается договор именно этого года. Значит, э, конечно Постановление 2013, как и любой нормативно правовой акт, имеет определенное количество белых пятен, которые ну, заказчики в определенных случаях наверняка будут использовать. Ну, классическая ситуация, я уже о ней говорил сегодня. Пожалуйста, нужного товара нет в реестре. Что вы будете делать? Ну, первое, что в принципе приходит в голову, это поиграться с кодами ОКПД-2. Вот у нас есть красивый код ОКПД-2 компьютеры, который включен в реестр, а есть у нас услуги по розничной торговле компьютерами в специализированных магазинах. Первый код у нас включен в реестр, второй код у нас не включен в реестр. И вот, например, те заказчики, которые имели дело с запретами на поставку российских товаров, они вообще-то ну, этим пользуются активно. То есть, когда стоит запрет на закупку иностранной продукции, иностранную продукцию вот, ну, нужно закупить, как бы, может быть, и нет вообще российской продукции, даже такой там, по характеристикам и прочим, вот ищут какие-то коды, там, изголяются с тем, чтобы... Ну, фар, иметь какое-то хотя бы формальное основание не применять данное постановление. Имеет это определенные риски, как бы я вас ну, предупреждаю. Тут, знаете, контролёры тоже могут смотреть по-разному. Хотя справедливости ради отмечу, что ну, правил выбора кода нет. На это указал Минфин России в своем письме, но они сделали очень такую аккуратную оговорку, что все-таки нельзя выбирать код таким образом, чтобы злоупотреблять, например, при выборе способа закупки. Там речь шла. Но здесь, наверное, так тоже можно из этой логики исходить. Конечно, злоупотребление быть не должно, но по большому счету, вот они перечни установили, любимый классификатор опять впихнули, то есть у нас мало с вами классификаторов в У нас есть 616-е постановление, у нас есть классификатор по МСП, у нас теперь еще один классификатор. То есть, ну, наверное, мы каждый день должны просыпаться, и вместо там, я не знаю, иконы или ну, там, не хочу дальше углубляться в эту тему, ставить классификатор. Да, я думаю, вы меня поняли заставляют молиться на этот классификатор. Ну, как бы Классификатор создавался вообще для совершенно других целей, и большинству заказчиков было бы понятно, если бы действительно включили например, 200 позиций и написали бы, что туда попадают ноутбуки, там, мебель для офисов, легковые автомобили, то-то, то-то, то-то и то-то. И чтобы не нужно было каждому заказчику сидеть, открывать эти перечни, там, пытаться вообще понять, что подходит, что не подходит, но ну, как бы этот подход достаточно сложный. И э -э и по времени затрат и может создавать много противоречивой контрольной практики, но потому что откровенно непонятно, что туда попадает, что туда не попадает. Ну с другой стороны могут быть и какие-то манипуляции в этой части, то есть может быть так и специально сделали, чтобы, как говорится, не заморачиваться. Вот не попадает сюда еще что-то, там аренда, лизинг, по сути не включили они в квотирование, то есть возможно и этим будут сейчас активно пользоваться. То есть, нельзя купить иностранный, но в лизинг взять можно, лизинг как бы не попадает. То есть, наверное, при лизинге, правда, не стоит, может быть, на баланс брать потом, так сказать, этот товар себе, чтобы никто не говорил о том, что вы обходите таким образом закон. Вот, договор оменный, ну вот эта вся классика, у нас гражданский кодекс очень богатый, в общем-то, наверняка будет активно использоваться или не очень активно в этом и в последующие годы, потому что ну, проблема отсутствия, товаров с нужными характеристиками в реестре, она никуда не делась. То есть она никуда не денется. Если нет нужного товара, то, ну, соответственно, вариант у заказчика два. Либо э, нарушать 2013, э, имея какие-то возможные последствия, которых сейчас пока нет, но которые с высокой вероятностью появятся. Либо искать какие-то ну, обходные маневры да, для того, чтобы все-таки официально иметь возможность э, его не применять. То есть третьего здесь, к сожалению, нет. Если вам нужно что-то купить, чего нет в реестре, и это попадает под квотирование, нам законодатель не отвечает, как это сделать а, законным путем. Есть определенные соображения еще дополнительные, я попозже поговорю. Но вот по сути, вот если так читать постановление в лоб, ничего особо другого нам-то и не предлагается. То есть, либо вы вообще тогда не закупаете то, что вам нужно, да, либо вы... А, ну, Занимаетесь чем-то непонятным, либо нарушаете законодательство. Значит, какие планы по изменению квотирования? Там, вебинар на этом не заканчивается, это просто такой слайд, не думайте. Значит, директивы правительства ведут отчетность, еще муссируется там информация по поводу, штук. контролирующий орган появится в сфере квотирования. Появлялись в том году такие инициативы. Возможно, даже отдельный орган, может быть, на базе каких-то существующих органов власти. Но ну, квотирование, конечно, контролировать собираются. То есть, вот, заказчиков, в общем-то, тоже, скорее всего, в этой части будут контролировать гораздо больше. Причем как по 44-му, так и по 223-му закону в части квотирования. Возможно, появится даже и административная ответственность. Потому что, сами понимаете, пока нет ответственности, как бы работать это все наверное, будет не так, как это бы хотелось авторам вот этих законодательных инициатив. Ну вот они, заказчики, по мнению этих авторов, должны вот так сказать, взять под козырек да, и закупать продукцию российскую, даже если этой продукции не существует в природе. Вот такая у нас интересная ситуация получилась. Почему-то даже забыли написать ну, такую, такую оговорку, что если нет нужного товара, что заказчик, например, включает обоснование в документацию о закупке, что он в данном случае квотирование не применяет, Ну вот, потому что есть такие обстоятельства. Это бы решило огромное количество проблем. Не пришлось бы заниматься вот этим, простите за грубость, мазохизмом, с тем, чтобы вот думать, как там применять, как не применять, только потому что вот мы поставлены с вами в такие неприятные условия. Вот, собственно, про директивы. Появлялась новость в начале этого года, что, возможно, кстати, это уже было сделано в отношении крупных заказчиков, что рассылал Минпромторг соответствующие директивы широкому кругу заказчиков в той части, чтобы закупали они российскую продукцию и, обратите внимание, устанавливали требования о поставке и могли бы отклонять заявки без российских товаров. Что вот здесь интересное? Ну, вот эту тему раскручивает господин Борисов, вице-премьер, который вот там занимается промышленностью, оборонкой, профильной деятельностью. Это, в общем-то, все вот эти инициативы, последние по импортозамещению, в том числе идут оттуда. А вот, значит, и, соответственно, написали здесь еще в этой новости на сайте коммерсанта, что можно будет требовать выписку из реестров промышленной радиоэлектронной продукции. Вот это, по сути, еще одно подтверждение дополнительное в пользу того, что на самом-то деле коллеги плохо читают нормативные акты. Ну вот, по мнению, значит, господина Борисова, да, или там Минпромторга России, или правительства России, нужно будет устанавливать вот это требование. Но нас же приняли изменения в 2.2.3 ФЗ в части состава заявки. А как мы будем с вами требовать то, что мы требовать с вами не сможем с 1 апреля, ну или там, с того момента, когда вы приведете в соответствии свое положение закупки. То есть вот эта вот рассинхронизация, она а, в этом году ста, стала еще более очевидной. То есть как это требовать? Одно дело, вы потребуете реестровый номер, например, в, в качестве предложения о поставке товара. Здесь, здесь там еще есть, может быть, какие-то возможности, но требовать дополнительные документы, которые не предусмотрены законом, будет проблематично. То есть даже если впишут в это в постановление правительства соответствующие правки, но ну, будут сложности, будут и жалобы, есть, что там заказчик что-то требует или не требует, и вот будет вот это перетягивание одеяла, кто прав, кто виноват, да, Вот и происходит, конечно, вот это все регулирование посредством директив, ну во многом из-за того, что забыл просто законодатель дать правительству Российской Федерации право на установление механизмов квотирования, на установление механизмов по отчетности, на установление механизмов по мониторингу. То есть ну, в 44-м законе там чуть-чуть побольше написали, здесь установили только требования о поставке минимальной доли. Поэтому из самого постановления правительства исключили форму отчета, потому что отчет прекратил, ну, как бы вот в первоначальной редакции постановления: вот тоже обратите внимание, какая была форма отчета, учитывается в рублях все количество там товаров поставленных, вообще предполагали, что из реестра договоров это все будет вытягиваться, то есть это к вопросу о том, что хотят над заказчиками капитально поиздеваться, хотели, во всяком случае, может быть, еще захотят в этом году с тем, чтобы вынудить заказчиков по каждому закупаемому товару вбивать структурированные формы сайта, Каждую позицию, там каждое количество, вот, как бы вот это все делать максимально неудобным для заказчиков способом, вот, и потом на этой основе каким-то образом будет формироваться реестр, будет формироваться отчет. Но если мы с вами будем исходить, например, с того, что в отчет включаются закупки до 100 тысяч рублей, в принципе, такого запрета-то явного нет то отчет -то все равно не составится таким образом. То есть явно будет какая-то какая отчетность, надеюсь, все-таки в каком-то более простом виде, потому что ну, если будет автоматически все выгружаться из реестра, ну, то будет достаточно большой технической проблемой. Тем более, что вряд ли единая информационная система будет настроена так, что учитывает все изменения законодательства. Туда и старые договоры начнут подтягиваться, ну как бы все что угодно. Вряд ли этот механизм будет отлажен таким образом, что все просто правильно введут данные получат нужные цифры в отчете. Я в это не верю. Значит, по 44-му закону, почему я говорю про КУА, уже появляется проект поправок в рамках квотирования. Ну, если появляется в 44-м законе, значит, следующая ласточка, скорее всего, пойдет уже и к нам. Собираются вводить там штрафы от 20 до 50 тысяч рублей о том, что, ну, соответственно, если заказчик не выполняет доли по квотам. Что там неприятно? Там неприятно то, что квотирование там работает несколько по-другому. Там ну, оно как в какой-то степени даже носит менее директивный характер. вот И, конечно, такие административные штрафы пугают. Да, и есть там продолжение в этой замечательной статье, значит, АКУАПО проекта изменений. Еще раз говорю, это про 44-й закон. Я сейчас вам показываю именно те тренды, которые... Скорее всего, ждут нас, которые там, вопрос времени, появится, не появится, дай бог, чтобы не появилось, чтобы осталось постановление 2013 в том виде, как оно сейчас и есть, ну, может быть, там, за некоторыми исключениями, потому что если что-то и поменяют, скорее всего, будет нам хуже. Да? Вот тут они добавили в эту статью оговорку, что должностное лицо освобождается от административной ответственности, если... А уполномоченные органы исполнительной власти посчитают обоснованным а, вот это обоснование заказчика невозможности достижения минимальной доли закупок. Ну, очень такая хорошая формулировка. Тут, тут, а, а, Кирилл Кузнецов тоже возмущался много по этому поводу, что коррупционная оговорка, давайте, господа, напишем а, в части антикоррупционной экспертизы, типа что это все неправильно, но как бы если это даже пункт исключить, ну, будут, наверное, заказчиков штрафовать всех. Да? А сейчас получается ситуация, что от должностного лица, если примут в той версии, в которой вот выложено в качестве проекта, будет многое зависеть. То есть у нас будут правильные заказчики и неправильные заказчики, видимо, с точки зрения там, обоснования, достижения, недостижения, минимальной доли. То есть очень вот эта вот формулировка ну, носит такой... Характер, не скажу коррупционной емкости, но именно большая степень усмотрения должностных лиц при вынесении соответствующих решений. И вот в, той же, в том же самом проекте поправок в КОАП, вот посмотрите, появился термин «Федеральный орган исполнительной власти уполномоченное решение оценки заказчикам минимальной доли закупок». То есть вот то, о чем я говорил, Могут, может появиться и специальный федеральный орган исполнительной власти, который это будет контролировать, если не возложат эти полномочия на существующие органы исполнительной власти. Ну да ладно, хватит про 44-й закон, это просто в качестве дополнительной информации было дано. Вот то, что появилось там, практически вчера. Такая интересная штука. Значит, хотят дополнить... Э Постановление правительства 2013 по минимальной доле закупок о требованиями по третьему реестру. Два реестра нам с вами мало, мы теперь добавим и третий реестр. Реестр евразийских промышленных товаров стран ЕАС. Есть, с одной стороны, это, конечно, хорошо, что товаров там может быть потенциально больше, которые мы с вами сможем закупить в рамках квотирования, но я думаю, что вот, э, третий реестр, он э, простоты исполнения э, данных требований нам совершенно точно не добавит. В принципе, что мешает эти реестры ну, так при желании взять и объединить? Ну, с тем, чтобы заказчик просто заходил в реестр, а сразу все смотрел. Тут вам, получается, нужно сперва в один реестр зайти, в другой реестр зайти, там, в третий реестр зайти. То есть вот я заходил в реестр радиоэлектронной продукции, там есть кабельная продукция. Ну, я опять же говорю, вопрос определения радиоэлектронной продукции, он достаточно такой открытый, что туда попадает. Ну вот, например, кабели связи, я чуть сомневаюсь, что это радиоэлектронная продукция, там, телефонные кабели. Неужели? Вот, поэтому смотреть на самом деле нужно по обоим реестрам. То есть если нет в одном реестре, может быть в другом реестре. Если примут постановление э, об соответствующих изменениях э, 2013, появится еще и третий реестр. Э, в нем тоже нужно будет проверять информацию, ну, потому что фактически приравняют продукцию из стран ЕАЭС, которая включена в этот реестр, к российским товарам. Что касается мониторинга самого, да, уже сам по себе мониторинг он появился, а в законе, то есть вот из других изменений законодательства, обратите тоже на это внимание, Минфин России будет осуществлять мониторинг закупок, вот соответственно, порядок этот будет определен позже, но честно вам скажу, по практике 44-го каких-то восхищений эта процедура не вызывает, то есть иногда... Просто бывает такое впечатление, что с помощью отчетов по э, применению 2.2.3 ФСС-44 ФЗ регулятор просто обосновывает какой-то желаемый вектор изменений. Ну вот даже небольшую шутливую статью на этот счет написал, там, хотите, почитайте. В общем-то, про мониторинг закупок, да, о чем позабыл а, Минфин России. То есть, по сути, из мониторинга сейчас там вообще даже цели исключили. То есть, для чего он проводится, не очень понятно. А, но... Как бы Это все было небольшое лирическое отступление с тем, чтобы дать представление о каких-то будущих изменениях, о том, что нас может ждать. Но давайте, наверное, вернемся к сфере применения. Да, Наверное, уже многие из вас так взгрустнули меня, послушав в течение часа о том, как у нас все плохо. Но, может же и такие практические вопросы возникнуть. А на закупке у едпоставщика это постановление распространяется по квотированию. На закупке до 100 тысяч рублей распространяется постановление по квотированию. То есть вопросы совершенно понятные и простые, потому что от ответа на эти вопросы будет зависеть вообще, ну, насколько легко или нелегко вам это постановление будет исполнить. Потому что, ну, в конце концов, прочитав то, что здесь написано, мы же можем задаться ну, таким вопросом, извините, а ну что теперь специалистов по закупкам и бухгалтеров превратили, что мы должны сидеть и заниматься учетными функциями всех поступающих товаров, вот всех без исключения, по этому сумасшедшему перечню, создавать таблички и накопительным нарастающим итогом, например, это все суммировать. То есть, неужели нет никаких исключений, например, даже по закупкам у единственного поставщика? Или хотя бы по закупкам до 100 тысяч рублей. То есть, неужели вот эта вся вакханалия с бесконечными там, сотнями или тысячами счетов, которые в организации проходят, должны подвергаться учету по квотированию, то есть, и теперь нужно. Ну, просто разорваться, да, для того, чтобы правильно это все дело посчитать, там, для каких-то будущих отчетов, которые появятся, с тем, чтобы понимать вообще, выполняете вы минимальную долю или нет. При, придет вам директивы из правительства, например, будет сказано, что вы должны там долю набрать и к такой-то дате отчитаться. Вот это директивное управление, которое э, господин Борисов тут, э, собственно, предлагает. Значит, поэтому вопросы совершенно закономерны, и ответ на них будет зависеть от того, как понимаете вы, как понимает ваша организация требования постановления 2013 о минимальной доли закупок российских товаров. Здесь возможны две версии. Первая версия – это то, что постановление правительства – это самостоятельное постановление, ну и, по сути, нет никаких исключений. Вот, ну, Такую версию на неделе или на прошлое, или на это, уж не помню, озвучил господин Девсташенков из Института госзакупок. То, что это самостоятельная норма, как бы к приоритету, ну, насколько я понял, так сказать, вот это сообщение небольшое, опубликованное, что... Это значит, самостоятельная норма. 925 отдельно, это отдельно, поэтому там, применяем, закупаем российские товары. Правительство Российской Федерации там, в рамках существующих полномочий по промышленной продукции, да, например, установило вот эти требования, и мы с вами покупаем российскую продукцию. То есть это... Постановление применяется вот в отношении всех закупаемых товаров, работ и услуг. Позиция понятна, вряд ли она встретит какое-то сопротивление со стороны контролирующих органов, да, это безусловный плюс этого подхода, то есть вы учитываете квотирование по всем закупаемым товарам, нет поставщик, закупки до 100 тысяч рублей, там, ну, то есть абсолютно все у вас попадает под квотирование, вы это считаете. Позиция с точки зрения контроля безо, абсолютно безопасна. К чему она приводит? Она приводит к очень нехорошим последствиям, к сожалению, и последствия совершенно неизбежные. Ну вот представьте, хорошо, значит, вы учитываете все товары, вы выполняете квотирование. Для того, чтобы вам при таком подходе выполнить нормы по квотированию, вы должны что сделать? Вы должны сперва купить российский товар. Например, по компьютерам 50% квоты установлены, то что мы разбирали. Вы должны сперва купить российские компьютеры, вам их поставят, и уже потом в рамках имеющейся квоты, ну, например, вы купили российские компьютеры на 3000 долларов, вы уже сможете на 3000 долларов, ну, то есть суммарно, чтобы было не больше чем 50%, купить иностранные компьютеры. Но а если вам эти товары российские компьютеры не нужны, а если эти российские товары Стоит в несколько раз больше, чем те товары, на которые вы привыкли закупать? Вот как бы что получается? Что ради выполнения каких-то, ну, так скажем, не совсем понятных требований, вот, ну, на данный момент они действительно не совсем понятны. То есть много из того, что я сказал сегодня, и то, что, наверное, уже вы сами догадались, это какие-то мотивированные предположения. Неужели нам нужно выбрасывать деньги на ветер? И перефразируя э, персонажа из мультфильма Простоквашино, да, дядю Федора, чтобы купить что-то нужное, нужно купить сперва что-то ненужное, понимаете, да, вот э, по этой логике получается именно так. Потому что квотирование вы никак не выполните, если предварительно не купите те товары, которые включены в реестр, которых в реестре может быть, которых в реестре может и не быть, и э, которые могут стоить значительно дороже. Чем те товары, которые вы покупаете. У вас просто на них финансирования может не быть. Кто об этом подумал? Об этом не подумал никто. Да? И а, при таком подходе, конечно же, система учета квотирования ну, будет а, максимально сложная, потому что вам придется все счета мелкие учитывать. Ну, представьте, о, закупается, проводится там какая-то закупка до 100 тысяч рублей, небольшая, там 10 позиций, например, товарных. И вот вы каждый свой рабочий день начинаете с чего. Вы открываете эти счета, например, которые вы согласовываете, смотрите, и это попадает, включаем в табличку, это не попадает, не включаем в табличку. Ну, по каким-то товарам более-менее понятно. Ну а как эти коды соотносить? Это к этому коду, это к этому коду, это к этому. Ну то есть вот эта а, работа может занимать там половину вашего рабочего дня, наверное, да, если это там, один специалист по закупкам. А что в организации может быть достаточно много, например, э, соответственно по договорам, которые вы заключили, точно такая же ситуация: этот товар включен там в реестр, этот товар не включен в реестр. И вот это вот, э, так откровенно назову я, возня, она будет похлеще, чем реестр договоров, то есть э, работать с первичной учетной документацией, разносить это все по реестр, да, мы там в чате, наверное, уже написали, что это ваши проблемы, ну, как бы так оно и есть, конечно, но тем не менее, как бы вот этот подход, в чем его... Проблема да, в том, что она ведет к, этот подход ведет к закупке ненужных товаров, зачастую по завышенным ценам. Как бы, насколько это экономически оправдан, ну, вопрос там, политический. Наверное, каждый заказчик его для себя может решить сам. Но какая есть альтернатива вот этому подходу? Честно скажу, я его сторонник. Когда появилось 925-е постановление, оно ну, тоже там имело восьмой пункт. Мы сегодня тоже про него чуть-чуть буквально пару слов скажу: как применять ВТО и ГАТ. То есть там кто-то говорил сперва, что ВТО не учитываем, там, учитываем там, только ЕАЭС, например, вот. Ну, практика пошла по. Там, Различным путям, как бы то же самое, как бы и здесь. Возможно, опечатку допустили, возможно, это специально сделали. Ну, вот фактически, что написали они в законе: что правительство Российской Федерации вправе установить приоритет, запятая, включая минимальную долю закупок. Вот минимальная доля закупок, исходя вот из этой формулировки, отнесена к приоритету. Вот, опять же, говорю: давал почитать постановление юристам. И они тоже на это обратили внимание, вот, которые не погружены в закупочные, в закупочные законодательства. То есть, если это прочитать так, то мы должны с вами, по большому счету, ну, точнее сказать, можем. Да? Вы можете руководствоваться первым подходом, нет никаких исключений. Вряд ли вас кто-то за это когда-то там схватит да? и скажет, что вы сделали что-то неправильно. Это возможно. Вопрос, какой ценой. А, соответственно, здесь речь идет о том, что все-таки мы с вами можем рассматривать э, минимальную долю закупок, мы можем рассматривать с вами минимальную долю закупаемых российских товаров как часть приоритета российских товаров. Если мы, опять же, более внимательно вчитаемся в закон о промышленной политике, что там написано? Там написано, что устанавливается приоритет промышленной продукции ну Посредством установления приоритета товаров российского происхождения. то есть В рамках существующих полномочий у правительства Российской Федерации, там, ну, органов исполнительной власти, есть возможность устанавливать приоритет. А вот в рамках приоритета уже может существовать какая-то минимальная доля закупок российских товаров. И опять же, это все может работать в тех случаях, когда это не противоречит международным договорам Российской Федерации. Вот вспоминаем с вами пункт 8 925 постановления про соглашение ОГАТ-ВТО. Значит, так думаю не только я, так думают там, не только юристы, например, да, которых я спрашивал, но так думают, например, и э, юристы аппарата Совета Федерации, правовое управление. Значит, а когда вот вносились изменения в 223 закон, то появилось соответствующее заключение ну, в установленном порядке, где правовое управление аппарата Совета Федерации ну, вот стандартную пояснительную записку написало, там заключение свое на двух страничках. Вот можете его найти на сайте Государственной Думы, все это там опубликовано. Значит, правое управление аппарата Совета Федерации говорит о том, что правительство Российской Федерации при реализации уже предусмотренного права установления приоритета наделяется также правом установления минимальной доли закупок. То есть, вот видите, ну, очевидно, что правое управление аппарата Совета Федерации тоже с закупками там, наверное, напрямую никак особо не связано. Они это прочитали точно так же. То есть есть официальное ну, как бы заключение. Понятно, что это не разъяснение, оно подготовлено для других целей, но это же наш законодательный процесс. То есть наши законодатели, по сути, так об этом говорят конечно, не сенаторы, сами сказали, но тем не менее. Да, вот, почему бы это не использовать тоже в качестве такого дополнительного аргумента а, в той части, что приоритет и а, минимальная доля, но это все-таки единое целое. То есть есть изначальный приоритет, в рамках которого существует минимальная доля. Ну вот вы сейчас сидите, слушаете, думаете, что я вас тут что-то уже куда-то в дебри повел, а нам-то это что дает? Как бы, для чего нам это все нужно? А Если мы будем руководствоваться этой логикой, то мы можем прийти к некоторым интересным выводам. Обратите внимание, что а, приоритет у нас не применяется при закупках у единственного поставщика. Открываем с вами пункт первый, читаем, что приоритет устанавливается в отношении закупок товаров, работ и услуг, за исключением закупок у единственного поставщика. Ну, сразу можно немножко выдохнуть, если вы пойдете по этому пути, потому что здесь получается ну, так, что у поставщик тогда в квотирование не включается. А закупки до 100 тысяч рублей, например, если это у вас тоже там, к фиет-поставщику отнесено, ну, тоже получается, что не включается. Вопрос может быть, конечно, спорно-дискуссионный, но если исходим из того, что минимальная доля установлена в рамках приоритета, то получается, что мы должны с вами постановление 2013 читать вместе с постановлением номер 925. Открываем пункт 925, и приоритет у нас не применяется при закупках у единственного поставщика. Но это, наверное, первая хорошая новость за сегодня если считать именно так, как считаю я. Значит, второе, на что я внимание обратил, это уже более спорно, то есть здесь, знаете, это уже может быть даже чуть-чуть попахивает софизмом, меня в этом могут тоже обвинить, но в принципе, если руководствоваться этой логикой дальше, то что мы здесь с вами видим? Что мы с вами видим целый перечень случаев в 925-м постановлении, когда приоритет не предоставляется. Если приоритет не предоставляется, то как бы, ну, вопрос, а минимальная доля-то предоставляется или не предоставляется. Есть, применяется, предоставляется. Ну вот такая, знаете, игра слов. Как бы, вот я просто вам это помечаю для того, чтобы вы ну, имели, так сказать, это в виду. Да? Вдруг у вас будет ситуация, когда ну, не набираете вы вот этот процент по определенным товарным позициям. Ну, невозможно это сделать зачастую просто вот в силу реальности. Как вам э, в этом случае еще дополнительно вот обосновать то, что вы сделали все правильно. Ну вот можно сослаться и на эти нормы. То есть как бы вот этот пункт и вот этот пункт, они нам в принципе позволяют задуматься. Я не говорю, что это правда, что именно так все и будет. Но во всяком случае сейчас мы с вами можем задуматься о том, что вот эти исключения могут нам помочь уменьшить общий объем товаров, на которые, ну, которые, в общем-то, подлежат квотированию. Но ну, представьте, вы, например, закупаете мебель на 10 миллионов рублей в год, у вас большая организация, при этом у поставщика вы покупаете на 1 миллион, ну, например, там какие-то мелкие счета. То есть одно дело у вас квота считается от 10 миллионов российский товар, другое дело от 9 миллионов. Как бы где-то, может быть, эта разница и не будет иметь, например, если вы считаете вот только первый пункт правильный, а вот этот пункт неправильный, да, он может быть и неправильный. Это всего лишь соображения, которыми я с вами делюсь, так сказать, в добровольном порядке. Значит, если руководствоваться этой логикой, да, то получается, что у вас уже от 9 миллионов, то наверное, набрать кого-то легче. Если еще пойти и дальше и подумать о том, что написано здесь, то будет кого-то еще меньше. То есть, вот таким вот искусственным путем мы с вами уменьшаем квотирование. Очень спорно, вот конкретно то, что здесь написано, но, опять же говорю, можно просто это иметь в виду. Вдруг пригодится. Ну и последнее, да, что здесь следует сказать, конечно же, это же пункт восьмой. Пункт восьмой, который нам говорит в приоритете о том, что приоритет устанавливается с учетом положений соглашения ГАТ и ВТО. То есть э, при таком подходе постановление о квотировании и вовсе перестает работать. То есть получается так, что мы в рамках приоритета можем с вами приравнивать товары российские и товары из стран э, ВТО и ЕАС. То есть получается такая вот э, палочка-выручалочка, ну уж совсем на крайний случай. Опять же говорю, могут здесь сейчас со мной начать спорить, э, там, что я говорю какие-то сомнительные вещи, но... Давайте посмотрим с вами, как правоприменительная практика здесь распорядилась. То есть Федеральная антимонопольная служба нам сказала следующее, что приоритет у нас предоставляется только странам из ЕАС, Странам ВТО, соответственно, приоритет не предоставляется. Ну, Федеральная антимонопольная служба любит писать письма немотивированные. Вот это как раз такой пример. Почему? В одном случае мы применяем международный договор, а в другом случае мы международный договор не применяем. Ну, как бы вот очень классно они говорят там типа вот это, там наша позиция мы ее там отстаиваем и, там, как бы плевать мы хотели на судебную практику на все остальное. Вот. Они, соответственно, эту позицию транслируют, и целый ряд территориальных управлений ФАС России как бы вот с этим согласен в части приоритета, что дается только российским товарам и странам ЕС, странам ВТО приоритет не предоставляется. Вот это как бы основ... самая часто встречающаяся позиция Федеральной антимонопольной службы, во многом сформированная благодаря вот этому письму. Ну, которая не содержит вообще никаких обоснований, почему так нужно делать, почему нельзя соглашение ВТО учитывать. Здесь говорится о чем? О том, что приоритет предоставляется в случаях, не противоречащих международным договорам. Могут мне сейчас тоже сказать, или там, подумать могли бы, что окей, у нас изменили конституцию, у нас теперь там, международные договоры применяются по-другому. Там тоже не так написано. Там написано так, что... Могут признать какие-то международные договоры несоответствующими Конституции, поэтому значит, эти международные договоры применению не подлежат. Но никто пока вопрос не ставил о том, что соглашение ВТО в части национального режима не соответствует нашему национальному законодательству. Наоборот, соответствует. Есть Конституция, 15-я статья, в которой говорится, что международные договоры там, применяются. Соответственно, если противоречит национальное законодательство, ну, федеральный закон, например, и международный договор, то применяется международный договор. Ничего в этой части не изменилось принципиально, хотя появились какие-то вот дополнительные нюансы, о которых стоит иметь в виду. Но есть и другой подход, согласно которому, в общем-то, я писал две статьи в 2017 году, ссылку в конце оставлю, можете почитать, что в принципе, если почитать, что написано в этих международных договорах, то мы должны не только странам ЕС предоставлять преимущество, но и странам ВТО, потому что соглашения ВТО, вот здесь приведены соответствующие ссылки на эти соглашения, Товарам, ввозимым со стран ВТО, должен предоставляться не менее благоприятный режим, чем российским товарам. И ну, есть, конечно, некоторые исключения в том же самом соглашении ВТО, например, закупки для нужд обороны и безопасности, но это частная история. Есть несколько кейсов, 18-19, может быть, 20 год, когда какие-нибудь закупки Росатома условного, Говорил арбитражный суд Московского округа, что нет здесь возможности приравнивать ВТО, потому что там атомная отрасль, безопасность, хотя предмет закупки зачастую, ну, наверное, так напрямую с этим никак не связан, с безопасностью атомной отрасли. Иногда закупается какая-то простая продукция. Вот. но в общем и в целом, как бы, если вы к этим структурам никакого отношения не имеете, пожалуйста, есть международные договоры, есть практика, которая говорит о том, что это возможно. Пожалуйста, четыре решения территориального управления ФАС России, Перм, Мурманск, Новосибирск, Ростов, которые эту позицию подтверждают. То есть у нас же здесь, я так понимаю, не только москвичи сидят, да, соответственно, позиции-то отличаются. Вот, пожалуйста, Пермская ФАС говорит, что в соответствии с восьмым пунктом представляется приоритетом логично странам ВТО. Эта позиция тоже встречается. И даже вот на мой прошлый день рождения, 23 января, Верховный суд определение выпустил да и сказал о том, что восьмой пункт тоже должен применяться. То есть здесь рассматривался спор, в рамках которого заказчик применил приоритет российским товарам, то есть вычел 15% из цены при оценке заявки. И суд округа Дальневосточный потом это решение отменил, сказал, что страны ВТО приравнены, Верховный суд -то это подтвердил. То есть заказчик вообще-то должен был что сделать? Заказчик должен был учитывать международные договоры и ту практику, которая сложилась. Поэтому в части судебной практики весы больше на сторону того, что ВТО все-таки имеет преимущество. В части антимонопольной практики... В основном позиция занимается та, что только странам ЗАИС предоставляется преимущество. Да? Но в судебных решениях все-таки есть обоснования, там ссылки на международные договоры, а не просто ссылки на, на мнение одного ведомства, которое, кстати, никак не раскрывается, не поясняется. То есть в чем даже логика этого подхода? Почему мы один международный договор должны применять, а другой международный договор не должны применять? Почему так происходит? Ну, как бы история совершенно непонятная. На мой взгляд, То есть в ней отсутствует просто логика. Либо мы никому не даем преимущества, в том числе ЕС, либо мы даем преимущество тем международным договорам, которые Российская Федерация заключила. Ну, резюмируя все, что я сказал, значит, по сути, что мы с вами имеем? Имеем мы с вами сейчас ситуацию, при которой каждый из вас должен сделать выбор как он будет применять постановление правительства номер 2013. Первый вариант – это применяем его как самостоятельный нормативный акт, Ну, то есть не грузим свою голову международными договорами и приоритетом российским товарам, то есть тупо стараемся максимум закупить российских товаров, которые включены в реестр, поддерживаем отечественного производителя, и минимизируем тем самым риски контролирующих органов, но сталкиваемся с проблемами снажения, потому что непонятно в данном случае, как легально, ну так скажем, как ну не то чтобы легально, как максимально красиво и без претензий контролирующих органов купить товары российские, если нет нужной продукции в реестре, вот. увеличиваем максимально свои трудозатраты на учетные функции, потому что. Но ну, по сути, как можно сейчас э, учитывать российские товары? По сути, надо, ну, если у вас нет никаких специальных программных средств, например, нет у вас дорогостоящих систем управления закупками, которые там, сложным путем могут быть доработаны для того, чтобы автоматически считать вот эти э, проценты по квотам. Вам по сути нужно создать табличку, 251 строка будет по заполнению кода КПД-2, соответственно. указываете сколько вы всего товаров закупили, например, по накладным, указывайте, сколько товаров суммарно вы закупили, которые включены в реестр, делите одно на другое, там, сравниваете с процентами по квотам. И получаете э, в моменте, выполняете вы квоту или не выполняете, ну и дальше принимаете какие-то решения. То есть, может быть, вы какие-то закупки блокировать начинаете, пока не набирается квота. То есть здесь вопрос на самом-то деле открытый, как, э, как исполнять это постановление вот в моменте. Как контролировать, да, я вам коротко сейчас сказал. Создаете табличку там накопительным итогом, например, добавляете туда все, э, все ваши закупки. Соответственно, э, Второй, момент это, ну, второй вариант это применять постановление правительства 2013 как часть приоритета российской продукции. В этом случае вы, ну так скажем, последствия применения постановления квотирования все-таки минимизируете, то есть оно на вас давить будет несколько меньше. Вот, но нужно понимать, конечно, что такой подход может не разделяться контролирующими органами. При этом, опять же, подчеркну: ничто вам не мешает при подходе номер два, учитывать только часть тех доводов, которые я сказал. Вы можете учитывать довод один, например, но не учитывать доводы два и доводы три. То есть, например, не учитывать это в закупке у ЕД-поставщика. Здесь решение должно быть управленческое и политическое. Вот. На этом, наверное, мой вебинар окончен. Здесь я Привел некоторые ссылки на статьи про 925-е постановление, есть у меня YouTube-канал, туда собираюсь выложить и этот вебинар, и там есть многие другие по иным темам. Есть практики много надзения. есть мой курс повышения квалификации, там кто хочет обучиться... По каким-то практическим кейсам, пожалуйста, тоже записывайтесь. Выпустил книгу в прошлом году, возможно, еще некоторое количество осталось, поэтому кому интересно, пишите на электронную почту. А сейчас я посмотрю чат и э, постараюсь ответить на ваши вопросы, которые, в общем-то... Э... Вы задали за время вебинара, да, можете сейчас их тоже написать. Работаем по два-два-три ФЗ, нужно ли по закупкам до 100 тысяч рублей отчитывать? Ну, я на этот вопрос ответил. В первом случае, да, если вы учитываете это без исключений, если учитываете как часть приоритета и у вас закупки до 100 тысяч рублей, значит… Закупки до 100 тысяч рублей у вас уже проведены, то как бы здесь уже получается все. Требования квотирования это тот же самый вопрос. При закупке товара, на который установлены квото, если в заявке не будет указана страна происхождения, либо указан иностранный товар, спокойно отклоняем заявку. А, ну, вопрос хороший. Вопрос хороший. В принципе. А... Здесь противоречие есть. Здесь есть противоречие 925-го постановления, постановление по квотированию. Наверное, отклонять нужно будет не за отсутствие страны происхождения товара, ну, так, грубо говоря, Отклонять, наверное, нужно за несоответствие товара, ну то есть автоматически товар признается иностранным, а у вас установлены требования закупки российского товара, то есть отклонять, наверное, нужно за неуказание стороны происхождения, отклонять нужно за несоответствие товара э, требованиям документации. Опять же говорю, наверное, стоит требовать реестровый номер, это будет ну, вам дополнительная возможность проверить, напишет вам поставщик российский товар, как вы будете проверять э, в реестре, не в реестре, хотя ну, как бы это может быть непросто сделать в конкретной ситуации. Можно ли сделать закупки по 2-3 года поставщика без договора по кассовым чекам? Да, можно. Как бы главное, размещать информацию, если там будет закупка больше 100 тысяч рублей. Ответственность какая ждет? Татьяна Михайловна, здравствуйте, пока непонятно. Как говорится, будем посмотреть. Что-то, наверное, появится. Надеюсь, что не появится, кстати. А Теперь у заказчика должна болеть голова по проверке код, находится ли в перечне true, не находится. Ну да, это, в общем-то, то, о чем я говорил. Каких-то специальных рекомендаций здесь нет. Ну, вот какую могу, кстати, дать рекомендацию, наверное, в договоре теперь будет не лишним писать не просто перечень продукции, например, с страной происхождения, с начальной максимальной ценой за единицу, чтобы немножко облегчить свою жизнь, наверное, будет разумно включать в договоры кода УКПД-2. Ну, хотя бы при заключении договора, чтобы вы хотя бы для себя понимали, вот у вас поступила товарная накладная, вообще к чему это относится. Вот. Может быть, просить от поставщиков какие-то спецификации с учетом вот этих кодов. Ну, потому что представьте вот эти длинные простыни, там 30-40 позиций, вот это все соотносить, пересчитывать, ну, можно просто там часами заниматься каждый день этим. Значит, как соблюсти Дальше. Как соблюсти требования по процентам, если э, так, заказчик не вправе ограничить допуск иностранных товаров? Ну, по сути, на этот вопрос я тоже, наверное, сегодня ответил. Ограничить заказчику, скорее всего, придется, просто нет никакого другого законного механизма. И сам, э, само постановление, в общем-то, это Татьяна Михайловна и предусматривает, что мы закупаем российские товары, никак иначе... Ну, скорее всего мы это не сделаем наличие в реестре проверяем самостоятельно или требуем от поставщика ну тоже на этот вопрос отвечал в принципе сейчас получается что вы требовать можете требовать как минимум реестровые записи вам это будет проще сделать если вашему положению это не противоречит как указать документацию, как ограничение если мы выполнили объем кого-то начинаем закупать на общих основаниях как бы по сути-то, да, то есть если вы указываете о том, что вам необходим российский товар, то вы это указываете как требование непосредственно в самом техническом задании. Если квоту выполнили, ну, значит вы это требование можете в рамках конкретной закупки не устанавливать, можете перевыполнить квоту. То есть там же написано минимальная доля, то есть минимальная доля ⁇ это минимальная доля. Можете вместо 50 купить 70% российских товаров. Это будет ограничением конкуренции. Думаю, что вряд ли, потому что правительство Российской Федерации в постановлении определило обязанность нас закупать российские товары. Хотя воспринимать его так можно, это действительно ограничение там, конкуренции с точки зрения именно доступа участников, предлагающих иностранные товары. Так, э, у нас ситуация со щебнем, закупаем регулярно поставщики местные, карьеры под боком, все знают, что российские поставщики заморачиваться с ценением реестр не будут, без нас найдется кому продать, вести щебень из Урала нерентабельно, что делать? Надо разговаривать, видимо, пусть выносит щебень, но что делать? Либо нарушать постановление, либо ну, либо пытаться как-то внести в А что делать. Надо один раз, видимо, это сделать. Вот, опять же говорю, это барьер серьезный для поставщиков. Большинству это ну, вообще неинтересно может быть, если вы для них клиент небольшой. То есть заморачиваться с внесением щебня в реестр. Э, как бы это... История очень сомнительная. Понятно, что из-за границы щебень вряд ли кто-то возит. Законодатель игнорирует потребность в конкретных технических характеристиках, просто обязывает. Но по сути, да, Станислав, здесь ничего а, другого. Не учитывается. Запись будет вам разослана, можете на моем YouTube-канале, наверное, потом посмотреть. Я тоже постараюсь выложить, правильно ли мы понимаем, что прописаны в постановлении аппараты электрохирургические или ко всему оборудованию. Ну, а я думаю, надо смотреть в комплексе, надо смотреть и по названию, и по кодам. То есть, если там вот конкретно по медицине я много не читал, вот этот перечень, в принципе, я бы смотрел скорее и по коду, и по как бы наименованию. То есть, если это просто другой товар попадает в этот код и он явно не соответствует даже близко тому описанию, я думаю, что смотреть следует и так и так. Но я бы Татьяна на вашем месте написал, может быть, какой-то запрос в Минпромторг, в Минфин, в ФАС, можно даже в ФАС пусть ответит. Как бы это же ну, непонятный нормативный правовой акт, что вам с ним делать? Нет ответа на этот вопрос э, определенного. Я бы учитывал как бы, в совокупности, но это всего лишь мое мнение, которое может там, не соответствовать тому, что скажут они. Так, э, Дальше. Если приоритет применяется, отклонять не включенные в реестр нельзя. Как соблюсти долю? Ну, смотрите, приоритет это уже на этапе оценки заявок. Если мы говорим о том, что мы будем требовать поставку российского товара, то по идее до оценки заявок эти заявки уже не допускаются. Если вы требуете поставку российского товара, то должен быть поставлен российский товар. В общем-то, и если товар не российский, но ну, тут до приоритета, скорее всего, дело не дойдет. Хотя я чувствую, что сейчас будет очень много интересной правоприменительной практики. Сейчас эта тема востребована, я делюсь с вами соображениями. Ну, возможно, через полгода, знаете, все пойдет наперекосяк совсем. совсем. и э, те, так сказать, выводы, предположения, которые мы с вами сделали, они ну, будут опровергаться. Судебная практика, скорее всего, там, во второй половине года появится административные, ну вот первый квартал по хотя бы. Наверное, кто-то из любопытства будет подавать жалобы ну, на закупки. Просто вот кто-то из поставщиков тоже интересуется практикой, так ради любопытства иногда даже жалобы подают. Ну, знаю, такие примеры, поэтому посмотрите практику по 2013, да, что в этом месяце уже там, начнет постепенно появляться. Может быть, кстати, уже какие-то первые решения появились, но опять же, их пока слишком мало, чтобы сделать какие-то хоть сколько-нибудь обоснованные выводы. Договор по услугам без товаров нужна ли страна происхождения услуги ну нет конечно нет такого определения понятия обязаны ли применять требования по квотированию заказчики работающие по 223 являющиеся частными организациями но ну, вот это самая большая абсурдность регулирования 223 закона что 223 фз загоняются зачастую всех кого не лень вот в этом году -то сюда попали например организации которые занимаются транспортировкой отходов ну вот так случайно знаете не, не там за корючку поставили в законе, и организации это, по сути, чисто коммерческие, которые э, деньги от государства не получают, они право на заключение этого договора, на вывоз отходов тоже получили в ходе конкурентной борьбы по специальному постановлению правительства. Тут вам раз и 223 закон. Никаких исключений на этот счет, э, к сожалению, нет. Вот. Тоже общался с некоторыми руководителями, директорами по закупкам, которые работают в частных компаниях, не связанных с... Бюджетом, да, вот они откровенно не понимают, зачем им этот 2-2-3 ФЗ, какая цель вообще преследуется, если они коммерческие организации. На примере у вас получается, что размещая закупку, я могу конкретно указать товарный знак. Я бы не писал товарный знак, я бы просто написал, что вам нужен товар российского происхождения, включенный в реестр, вот, и пусть вам поставщики предоставляют. Если там один у вас, значит там у вас. Если к моменту проведения закупки туда еще какой-то автомобиль российский включит, вот у вас будет конкуренция. Просто так писать товарный знак, потому что на момент объявления закупки там один товар, не рекомендовал бы, потому что... ну можно себя просто загнать в какую-то ситуацию, что вы необоснованно ограничите конкуренцию. А тут вот знаете, раз и в последний день появился в реестре товар второй, и как бы, а вы установили требование поставки товара конкретного товарного знака, лучше требовать поставку российских товаров. А есть укрупненный э, корневой каталог, распространяется ли он на подкритерии. Видел решение ФАС России, где говорится о том, что да. В принципе, я с этой позиции согласен. Почему? Потому что ну, структуру классификатора вообще, если посмотреть, то большие коды включают все маленькие. Хотя некоторые заказчики считают по-другому. Вот ну, Тоже этот вопрос обсуждал. Есть решение суда, по, например, в городе Москве я видел, что разные коды, что под категории, например, не учитываются в категории. Ну, такой есть тоже интересный вывод. Решение арбитражного суда города Москвы, по-моему, 18 -го года где-то мне встречалось. Вот. Но я считаю, что крупные коды, по сути, включают в себя все. Там, такая структура классификатора. Из всего списка позиций закупается реально три. И как отразить выполнение в отчете, если использовать вариант один? Ну, в принципе, наверное, Ольга, для вас это неплохой сценарий. То есть вы же обязаны закупать только то, что вы закупаете. Если вы хирургию не закупаете, если вы не закупаете, ну, медицину не закупаете, если вы не закупаете промышленное оборудование, ну, значит, у вас и там по нулям все будет. Нет никакой проблемы с квотой. Вы не закупаете токарные станки, например, и фрезерные станки, значит, вам там нечего просто отчитываться. Ну, будет все по нулям, скорее всего, ему. проблемы не должно быть. Главное, по тем позициям, по которым вы что-то закупаете, выполнять эту квоту. По пункту 1. Можем ли при проведении закупки ограничить части входящим в реестр? Ну, Отвечал на этот вопрос, если отталкиваться от того, что квота считается по исполнениям, размещенным в ЕИС, при закупке ограничений не установлены, закупили товары из РФ, как тогда на этапе исполнения отследить, входит ли товар в реестр. Ну, вот это еще одна хорошая проблема. По идее, только вы, наверное, сможете отследить, например, включая в табличку учета, вот, про которую я, например, говорил, информации по квотам соответствующих позиций. То есть вы пишете, что, например, у вас товар закуплен, вот этот товар у вас включен в реестр, этот товар у вас не включен в реестр. То есть в моменте можно, наверное, эту ситуацию отслеживать. Очень трудозатратно. Прекрасно понимаю, что над каждую позицию смотреть, но по-другому, наверное, никак. То есть товара не было в реестре, потом появился или там, тот товар из реестра, этот товар не из реестра превращают, к сожалению, специалистов по закупкам в какой-то извращенный формат бухгалтеров, э, которые должны заниматься каким-то параллельным учетом товаров. Вот этот реестр договоров, ну, то зачем нужно-то, в принципе, сам по себе только что штрафовать заказчиков за неразмещение, ну, вот здесь точно такая же ситуация, что нужно вести какой-то, ну, так скажем, сложно понятный учет, как бы ладно бы, если бы написали, что учитываются только закупки свыше 10 миллионов рублей. Ну, там крупные заказчики, наверное, с этим как-то... Хватит у них ресурсов для того, чтобы это сделать. Хотя тоже там очень много своих сложностей, которых нет, например, у маленьких заказчиков. Но ведь квотирование заставляют применять абсолютно практически ко всем закупкам. Если вы провели конкурентную закупку на 50 тысяч рублей, ну тоже, пожалуйста, квотирование. Итак, коллеги, а если вопросов больше нет... Тогда я благодарю вас за участие активное, в -то, добавляйтесь тоже в, в трансляциях, тогда я запись останавливаю и желаю вам успешных закупок. До свидания.